Всем привет-привет и добро пожаловать на канал Ирина Степная. Сегодня у нас очень интересное видео. Это обзор на игрушки антистресс, то есть сквиши. Я собрала для вас огромную коллекцию, огромных сквишей И хочу еще сказать, что в конце этого видео вас ждет конкурс. Так что досматривайте до конца. И смотрите, какой первый сквишек я заказала. Это вот такой вот интересный кексик. Вот такой вот у нас рогалик. Смотрите, какой он красивый. Очень вкусно пахнет. Просто классный. И следующий свитер, который я хочу вам показать, это вот такой вот красивый огромный ежик. Смотрите, какой он прикольный. У него глазки, очень вкусно пахнет. Лапочки. Волоски, вот такой яркий. Смотрите, сзади какой красивый. Просто суперский ежик. Мне он очень нравится. Следующий антистресс, который я хочу вам показать, он очень огромный. Пришел в огромном пакете. Он даже не влезает на мой столик. Смотрите. В огромном красивом, красивом пакете. Рубничка. гигантская клубничка очень вкусно пахнет так прям сделано здорово она гигантский антистресс у меня даже в руках не помещается Огромные. Ссылки на все товары в описании под видео. Просто огромная клубника. Следующее, что я заказала, это вот такую вот огромную дольку апельсина в пачке пакетике. Прям пахнет апельсином. Гигантский антистресс. Прям как настоящий апельсин. Такой ароматный. Же мать. И также можно использовать как декор, например, как подушки на кровати декоративные. Прям сделан как настоящий апельсин. Просто супер. И последняя игрушечка, которую я хочу сегодня вам показать, это огромный сквиш в форме арбуза. Смотрите, у него даже есть хвостик. Кстати, Оле очень понравился арбузик, она с ним играла, даже его достали до распаковки из пакета. Вот такой вот огромненький зоровский. И, ребята, я обещала конкурс. Я хочу одному из вас пода подарить вот этого прекрасного ежика. Он также огромный, очень вкусно пахнет, очень яркий. И я его отправлю почтой. Так что обязательно пишите комментарии под видео. Я выберу победителя случайным образом. Выберу комментарий, который мне понравится. И отправлю вам вот такую вот замечательную игрушечку. И обязательно ставьте лайк этому видео. Тоже условия конкурса. Всем спасибо сегодня за просмотр. И увидимся в следующем видео. Ваша Ирина Степная. Всем пока! Ежик едет к вам!